Всем привет дорогие друзья, с вами Макс Меленченко. Мы начинаем четвертый новогодний выпуск краткого обзорника. Усаживайтесь поудобнее и смотрите. Сезон вышел очень удачным на музыкальной композиции. Например, 20 сентября вышла песня Глеба Пескова Космическая собака и чуть позже вышел клип на нее. Космическая собака полетает. свои меня бища, Запись сингла Космическая собака прошла не без помощи знаменитого битбоксера Павла Александрова. зрители отмечали, что выступление Паши и Влада было самым необычным из всех, наверное, поэтому им удалось занять первое место на этом конкурсе. А вообще, этот год мы провели довольно-таки лениво. Валялись где угодно. На партах, на подоконниках, на полах. Да и со здоровым образом жизни все мягко говоря, не так уж и гладко. Хотя вот некоторые не Занимались театральными постановками, увлекались модой. Нам даже парту удалось сломать. Французы до сих пор недоумевают, как это у нас получилось. Да, кстати, танец горного короля еще и не здесь был. Также вышел в свет новый комикс, никого не обделивший внимание. На этом, пожалуй, и все. Ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. И с нетерпением ждите нового краткого обзора.